Друзья, Всем привет! С вами Геннадий Историй, канал Добрый Генна. Да, не удивляйтесь, тема личный дневник, и дневник пишут не только девушки, но и парни, и возраст абсолютно не имеет значения. Мне 30 лет, и я могу сказать, что да, я вновь стал писать личный дневник. Но прежде, чем рассказать о магии дневника, давайте вернемся на 9 лет назад, и я вам расскажу историю, которая со мной произошла. Поехали! 9 лет назад я попал в аварию, авария была сильная, я заново учился ходить, у меня был поломан таз, много операций было сделано вместе с этим у меня полностью закончилась военная карьера, друзья каким-то волшебным способом образом, в общем, пропали, личная жизнь тоже она закончилась, ну короче, в был полный бардак, я не знал куда идти, в каком направлении двигаться, единственное, что у меня было это университет, который я учился на последнем курсе, ну да, суть-то не в университете, а вообще о жизни, что дальше, -то? ну закончили университет, а что дальше? потому что все планы были полностью а, поломаны и были какие-то попытки изменить свою жизнь такие что на работу, работы работу барменом а потом в результате я понял что все это ведет меня в никуда и мне надо вначале навести порядок внутри своей головы а после уже заново выходить на так сказать аренду первое что я сделал я начал писать личный дневник меня этому никто не учил просто появилась мысль что надо все мысли отсюда, из головы, а их было много, они были разные, перенести на бумагу. Как говорится, бумага все стерты. И это был самый правильный мой выбор самое правильное мое решение на тот момент и в течение трех месяцев я писал дневники их было очень много они у вот такого плана были пошире и написал их порядка там, 10 штук наверное сами представляете сколько всего в голове было вообще к чему я это все говорю если у вас есть проблема то не надо обращаться к своим друзьям знакомым и хорошо что они пропадают то есть это вам такой сигнал о том что блин у тебя есть возможность начать работать над собой потому что никто вам не даст совета так как все советчики которые даже если вам дают советы они никогда не будут в вашей ситуации самый лучший вариант это просто взять ручку взять тетрадку я сейчас пишу больше в тетрадках вот в таких вот мне они больше не нравятся вот взять ручку и начать перекладывать все мысли блокнот или в тетрал вы сами не заметите как вы будете вычеркивать многие мысли и из головы и из тетрадки и про них забывать то есть таким образом вы начинаете наводить порядок в своей библиотеке и видите что вот это мне не надо а вот на это надо обратить внимание и с этим поработать но ну и После того, как у вас начинает все получаться, вы окрыляетесь и видите всю свою жизнь заново. Но есть один момент. После того, как вы выкладываете все свои мысли в дневник, то есть все, которые были, да, вам кажется, что все, вам больше дневник не нужен, и можно про них забыть, жизнь наладилась, все прекрасно. И вот тут вот большая ошибка, которую совершил, кстати, я. Я после того, как все у меня стало налаживаться, я познакомился с своей будущей супругой, и мы взяли, выехали в лес, и я почему то взял все эти дневники сжег. Я не помню, что это был за эмоциональный такой порыв, но я вжёг, я посчитал, что все замечательно. Это была моя большая ошибка, лучше просто, чтобы они хранились. Дело в том, что после этого, кажется, все хорошо-хорошо, но проблемы, они есть всегда в жизни, их не может не быть. Да, жизнь – такая штука, что всегда какие-то возникают ну, их побочные эффекты. И... Если на первом этапе мы пишем дневник каждый день, стремясь навести порядок, то когда мы навели порядок, нужно вести дневник хотя бы раз в неделю, выходной день садиться и переписывать все, что вам нравилось, все, что не нравилось, кого вы любите, кого ненавидите, и вообще все туда выкладывать. И вот это то, на что я бы хотел обратить внимание, и это номер два. Ну и третье. Как я уже говорил, я начал э, менять свою жизнь заново, вот буквально недавно. Вообще, я люблю экспериментировать на своей жизни. Такой приколизм, пипец просто. Многие от меня просто шарахаются. Ну ладно. Э, и в данный момент я вот уже несколько дней пишу дневник, и я понял, насколько это опять круто. И теперь, конечно, я уже не буду э, менять, э, так сказать, свое направление. Дневник буду писать регулярно, сейчас чаще, потом пореже, но регулярно. И хотелось бы также обратить внимание, что, наверное, среди вас также есть те, кто пишет дневник. Может быть, вы поделитесь своим мнением о том, как вам дневник помог, или какие-то, может быть, у вас сложности есть. Ну и кому интересно, как именно я веду дневник, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях, и тогда я обязательно вам об этом расскажу. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Всем пока, подписывайтесь.